Когда же ты в последний раз, Не опасаясь едких фраз, От монотонных серых масс Проделал что-то в первый раз? Нырять куда-то, где не плавал, Глубины новых океанов, Где новичок ты не бывал, Порою кажется так странным, Висит давно на шее гиря, А что подумают другие? Осознаешь мишенью в тире, себя в огромном, страшном мире. Не думай, что другие скажут, Ведь ты, по сути, им не важен. У эго своего на страже, Поверь, им всем ужасно страшно. Но скоро все себя откроют, Как только овладеют волей, Исчезнет то, что было болью, Наполнятся сердца любовью. Мы укрепим добра и гребер, все больше песен, меньше треков. От каждого зависит это. Поменьше эго, больше эко.